Всем привет! Сегодня наконец-таки установил редуктор полностью уже на электромобиль. Ну и рама в целом уже готова в основном. Значит, что я сделал по сравнению с прошлым видео. что Вот эта рейка уже тут стояла она для крепления редуктора. Но эта рейка старая, она в общем, ну, не особо жесткая, ввиду того, что тут уголки стоят. Я вел просто из толстых профилей на такую Так уже рейку еще одну. А, крепится к самой раме на толстые болты. А к ней уже на болты крепится сам редуктор. Так вот с другого ракурса все выглядит. Значит, для чего вообще эти рейки нужны? Чтобы редуктор никуда не съезжал, не проворачивался во время работы. То есть от того, что на него будет приходиться мощность. Двигатель он может провернуться по оси колес. И в повороте он может съехать в бок относительно рамы. Тогда тут вот, вот этот зазор между колесом и рамой уйдет и будет все тереть. Сотрет покрышку. Подшипник узла тут стоит без фиксации. То есть полуось просто пропущена через него и никак не фиксируется. Над задним мостом, то есть над редуктором, над всей осью, Оставил вот такую вот, ну как это назвать, клетку, что ли. У нее будет крепиться, соответственно, сам бензогенератор. Ну, поставить сюда куда-нибудь. Такие вот рейки с дырочками стоят. Это для всяких релюшек, для прокладки проводов. Вот одна из старых релюх висит. Вот, ну по проводке это отдельно все будет рассказано. По переднему мосту тут -то тоже будут переделки, поскольку вот этот весь колхоз убрать надо. Сделать нормально. Значит, сами поворотные узлы, да, то есть они на опорных подшипниках сделаны. Тут это так останется все. В принципе, оно нормально, все легко двигается и большие нагрузки выдерживает. Просто надо переделать трапецию саму. Ну, и последнее, наверное, что поровень придется сделать. Вот эта вот клетка для доп-оборудования. Она вся собрана на таких вот саморезах ну, вот, скорее всего они все-таки от вибрации будут расхлебываться раскручиваться ослабевать и придется это все да, законтрны болтовые соединение сделать но это можно уже позже все сделать а так в принципе основная работа по раме закончена значит дальше идет установка двигателя ну, тут тоже свои нюансы есть об этом в следующем видео будет сказано. Ну и еще отдельное видео, наверное, придется мне записать по самой конструкции заднего моста, конкретно же размеры, что как подробно сделано. В принципе, у меня где-то был уже видос, я обозревал это, но он особо популярностью не пользуется, да и тут были переделки к тому же. Вот, в общем, все подробненько можно будет рассказать. Ну это, опять же, следующее видео будет. Ну, а наверное, сказать тасов больше нечего. Вот. Так что подписывайтесь на канал, делитесь видео. Всем пока.